Сейчас достаточно популярная тема переедания, недоедания и так далее. Да, Все, что связано с едой. И я хотела бы сказать, точнее предложить варианты подумать для людей, которые говорят про себя. Я заедаю проблему. И мне кажется, что подобного рода ситуация еще у тех, кто курит. Здесь очень простой вопрос. А пока вы кушаете или заняты сигаретой, а да, ваш род не может ничего сказать. Так вот, простая такая мысль, и, возможно, имеет смысл даже сделать письменную технику в ответе на этот вопрос, то есть постоянно отвечать на этот вопрос, пока вы не поймете, что вы дошли до истины. Иногда это занимает несколько листов. Итак, вопрос. Если бы ваш род был свободен, то что бы вы сказали? О чем бы вы сказали? Кому сказали? Чего хотите? И так далее. То есть, когда ваш род свободен, вы можете говорить. И вам ничего не мешает это делать. И тогда вопрос, а о чем говорить? Вот вы берете листы бумаги и говорите, пишите вопросы. Что бы я сказал или сказала, если бы род был свободен? И начинаете отвечать на этот вопрос. Например, я бы сказала ну, «не знаю, что...» Так и пишем. Не знаю, что бы я сказала. Я бы сказала, что это невкусно. Я бы сказала, что хочу куфе. Я бы сказала. И часто в этой технике, да, я сейчас говорю про начало этой техники, а работая с клиентом, мы выходили на разные совершенно ситуации. Кто-то бы сказал, что ему одиноко. Кто-то бы сказал, что его некому любить. Кто-то бы сказал, наконец-таки обратите меня меня внимание. И так далее. У каждого этот язык свой. Хоть я не думаю, что мне одиноко. Это конец упражнения. Возможно, имеет смысл еще поглубже подумать опять с этим же вопросом. Что бы я еще сказал? А что еще можно сказать? И так далее. И, возможно, вы найдете ответы на ваши вопросы. Это во-первых. А во-вторых, ваши потребности в еде, в курении могут быть снижены. Потому что вы сказали то, Ради чего у вас была вредная привычка, не дающая вам высказаться. А вы, наконец-таки, не просто это сказали, а еще и услышали это. Поэтому иногда наши пагубные привычки, они очень буквально связаны с нашим телом. Подумайте на эту тему. Что было бы, если бы ваш род был свободен? И вы могли говорить с кем угодно, о чем угодно, как угодно, что бы это могло быть. Попробуйте быть честным с собой.